Всем привет! Меня зовут Михаил и это Компьютерная грамота. Сегодня мы поговорим о средствах выделения в редакторе Крита. Для выделения у нас существуют следующие инструменты. Стандартный набор выделения квадратом, эллипсом и другие стандартные выделения. Рассмотрим, как они работают. Взяв самый простой вариант, выделение прямоугольником, я выделяю какую-то область и появляется специальная пунктирная линия, показывающая мне текущее выделение. Зачем вообще нужно выделение? При выделении я не могу рисовать или выполнить какие-либо действия вне выделенной области, то есть все действия только внутри нее происходят. Также выделенную область я могу переносить в рамках своего изображения, могу ее скопировать, заполнить и так далее. При выделении можно использовать специальные горячие клавиши. Допустим, я хочу выделить область, но начал вдруг не с того места. Чтобы не начинать все с нуля, я могу зажать клавишу Alt на клавиатуре и просто перемещать свое выделение туда, куда мне требуется. И потом уже продолжить выделять, не отпуская при этом зажатую левую клавишу мышки. Если я зажму Ctrl, то выделение мое будет идти от центра, а не от верхнего крайнего угла, с которого все начиналось. И при зажатом Shift у меня пропорции сохраняются. То есть получается такой квадратик вместо прямоугольника. Аналогичным образом, если я возьму эллипс с зажатым Shift у меня будет круг. Ну, Здесь действуют все те же самые истории с Alt и с Ctrl. Это достаточно удобно. Кроме того, когда у нас что-то выделено, мы можем дополнительно выделять не новую область, то есть по умолчанию каждый раз, когда я что-то выделяю, у меня пропадает предыдущее выделение, появляется новое. Это настраивается в параметрах инструмента. Здесь есть опция действия и можно выбрать вариант сложения, то бишь добавления. Это когда при выделении у нас одно выделение прибавляется к другому. В принципе, этого же можно добиться, если у нас стоит первый вариант. Когда у нас одно выделение заменяет другого другое при зажатой клавише Shift будет происходить то же самое, то есть в принципе здесь не обязательно это делать. Другие варианты это когда мы можем использовать вычитание, то есть выделение будет наоборот отнимать то, что есть. Аналогичным образом. Оно происходит при зажатой клавише Alt. Если у нас не выбран данный режим, то просто Alt у нас будет минусоваться. И вариант пересечения. Это когда из двух вариантов берется общий. Для этого тоже есть своя горячая клавиша. Это когда Shift-Alt мы одновременно зажимаем, и у нас останется только пересечение от выделения. Чтобы снять выделение, мы можем воспользоваться меню выделения, снять выделение, либо горячими клавишами, которые здесь прописаны, Ctrl-Shift-A. Немножко непривычно, в отличие от других редакторов, но, в принципе, при желании это можно перенастроить под себя. Также через верхнее меню нам доступна опция инвертированного выделения. То есть, допустим, мы, наоборот, хотим выделить все, кроме Данного круга мы идем в выделение и команда инвертировать выделение. Либо опять же горячие клавиши, если мы часто это используем, можно также запомнить: Ctrl-SHIFT-I. Инвертируем. И у нас добавилась пунктирная линия по контуру всей картинки. Это значит, что теперь мы можем рисовать наоборот, везде, кроме центра. То есть сейчас выделена наоборот другая область. Мы инвертировали выделение. Что еще можно делать с выделенной областью? Ну, допустим,. Я выделяю какую-то область и хочу ее удалить. Для этого я могу нажать клавишу «Delete». Здесь получается прозрачная область. Если вместо «Delete» я нажму клавишу «Backspace», она заполняется у меня белым цветом, потому что он выбран здесь сейчас у меня сверху. При этом у меня здесь два цвета всегда, заднего фона и переднего. «Backspace» заполняет задним. Если я хочу передний фон, я могу зажать «Shift» «Backspace». И тогда у меня заполнится цветом переднего фона. Да, если, соответственно, я здесь выберу сейчас красненький, нажму Shift-Backspace, то заполнится все этим самым красным цветом. А, но это два самых простых инструмента выделения. Следующий нам позволяет за счет опорных точек простраивать какую-то фигуру. И выделение у нас будет, когда первая и последняя точка будут соединены в единое целое. Следующий инструмент просто позволяет нам рисовать, когда мы отпускаем, в любом месте у нас автоматически дорисовывается последняя линия. Можно сложное выделение так нарисовать. Ну и последний из тех, что мы рассмотрим, волшебная палочка. Здесь она называется выделением смежных областей. Перед ее использованием желательно заглянуть в параметры инструментов и посмотреть, что здесь есть. Здесь есть так называемая область захвата, радиус ограничиться текущим слоем но вот основное для начала ее использования это область захвата то есть она выделяет по ближе цвету сейчас значение области захвата маленькое, я хочу выбрать белое и он у меня вокруг моей картинки выделяет белый цвет при этом вот где белый у меня уже идет с градиентом какого-то другого цвета он уже этого выделение не делает Сниму выделение, сделаю область захвата значительно больше, попробую выделить. И вот у меня выделилось все, кроме очень таких ярко-красных пятен на самом яблоке. Поэтому, если вдруг у вас выделяется слишком много, либо слишком мало, смотрите область захвата, регулируйте ее и уже выделяйте дополнительно, как вам нужно. В принципе, в любой момент вы всегда можете взять другой инструмент, выбрать вариант добавления, либо вычитания. И подкорректировать свое выделение таким образом, которым нужно именно вам. Само выделение очень часто затем переносится на новый слой. Допустим, я сейчас выбрал все вокруг яблока, но мне нужно оно само. Я его инвертирую, уже знакомая нам команда. Сейчас выделено яблоко. Опять же, это можно сделать чуть аккуратнее. Я могу сделать на основании этого выделения новый слой. Для этого у меня есть меню «Слой», «Создать». Скопировать выделение на новый слой, либо сочетание клавиш Ctrl-Alt-J. Вот у меня на новом слое, только выделенное мною яблоко, никакого белого фона нет. Да, белый фон у меня на слое, который сейчас нижний. Аналогичным образом можно на новый слой скопировать любую область. Через выделение очень полезная шту штука, называется она «Растушевка». Что это такое? Я сделаю выделение и захочу залить его каким-нибудь цветом. Допустим, черным. И у меня будет заливаться все в рамках этого выделения. Если бы я сделал предварительно растушевку. Ну, скажем, радиус 5 пикселей. И после этого. Использовал заливку, то у меня получаются такие размытые края. Здесь идет градиентик на то количество пикселей, которые я указал при растушевке. Таким образом, более аккуратный переход от выделенной области ко всему остальному. Это основные инструменты, которые используются при выделениях. Конечно, их можно рассматривать больше для определенных целей. Думаю, в дальнейших уроках мы будем на конкретных примерах еще сталкиваться с выделением, и различным его использованием, применением. Но для знакомства с выделением и практикой на первых шагах этого будет достаточно. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях. С вами был Михаил и Компьютерная грамота. Подписывайтесь на наш канал и захотите на сайт pcgramota.ru. Всего вам доброго!